Моя красненькая... Ох, красавица! Прошлогодняя. Оторвать не могу. Пока еще... Пока еще не могу. Только переленивает. Не могу оторвать. И Желтенькая. Ох, и эта тасманочка. Вот еще трое. Ах, хорошие красавцы. Смотри, ух. Ну, скоро уже полетим. Чего, разведчики пошли. Во, разведчики. Летим. Разведчики. Купчи вверху. Хорошо стал столбить. Раз десять уже щелкнул я, видел сам. Он вот сейчас покажет как он умеет это делать так. ну к асам еще ему далеко так что будет летать пока в разведчиках соч тоже перевернулся но еще не заиграл о вот еще видно было что он перевернулся молодец Кукча пошел. Просится в летную Вверх-вверх-вверх. Ух, как он молодец. Начал любить, летать. Значит пойдет. Так, молодой сиреневый начал пувыркаться. Опа, Сиза начал хлостить. Во, еще один сиреневый. Ох, какая. Очень шикарная линия. Ну так он тупо идет, а. О, кукча пошел. Да я понимаю. О, иси, и Сочи пошел. Тво-мой. Хорошо, молодцы. Разведка боя. Ух! Молодец! Начинает уже. Во! Османочка. Молодец. Ух, как хорошо! Молодец! Сизы тоже. Жалко вас гонять первыми, а? Надо во вторую вас партию отсадить. Смотри, а я-то думаю. Ну вот купчу. И этого Соча надо, по-моему, уже не гонять. Что-то я их потерял. Где они? Вот он, один идет купчи. А Сочи шел Ну, что-то тикарит. Неужели напал он вверху? Он должен показать мне, что мне станет его жалко. Вой, ниже голова уже кружится. О, начал. Ну а дикарят, да? Сегодня я тебе буду фильм создавать. Вот она, подходит. Крылышки сложил. Вновь. Раз, два, три. Три только. Молодец. Три. Раз. Два. Нет, слабый еще пока. Сочи упьшь. А ты это слабак. Так, подходит. Давай крылышки сложил. Ой, дать наша порода. Вот. видно, что сложил крылышки. Ну давай. Сучай не видно, что-то. Куда-то его угнал он. Сманочка хорошо зацепила сиреневая. Mm. Красача если сожрал жалко. Асизы какой-то Сизы по линии красноглазых. Красноглазые, как всегда. Шифтчек у них не Я себе только красноглазый. Ой, ух, какие у них рыбие глаза! Глазы! Вот сизок это отличительная черта. Это боса сидит, челкарька сидит, сочка сидит. Желтенькая, там куча. Oh. Да, отвезу, мы же поедем тоже с мамой сейчас.